Красота снаружи и изнутри. Здоровая и красивая кожа это результат внутреннего и внешнего равновесия. При достижении организмом баланса иньян происходит оздоровление и замедление процессов старения кожи. Проявляется красота, идущая изнутри. Серийная косметика Royal Gia по уходу за кожей это абсолютно натуральный состав. Комплексный подход в увлажнении роскошный уход, который придаст вашей коже естественное сияние. Корпорация Fouhou с гордостью представляет вам косметический комплекс для поддержания естественного баланса увлажнения кожи из пяти средств – очищающий гель, увлажняющий тоник, лифтинговая эссенция, питательный лосьон и увлажняющий крем. Ученый Ни Яншен Fouhou, руководствуясь секретными рецептами омоложения императорского дома, разработали натуральную косметику на основе экстрактов женьшеня, линжи, снежного гриба, тримела и других ценных экстрактов растений и трав. Рецепт продукта представляет собой пласт знаний древней медицины об омоложении и поддержании красоты кожи, которые передавались по наследству от поколения к поколению многие столетия. Косметика ФОХОЛ уникальный продукт, который позволяет вернуть кожу к естественному первозданному состоянию. Корпорация ФОХОЛ также представляет вам восстанавливающий крем для глаз, в котором собрана квинтэссенция уникальных трав и растений традиционной китайской медицины. В состав входит женьшень и другие ценные компоненты. Восстанавливающий крем эффективно уменьшает количество морщин и восстанавливает кожу вокруг глаз. Повышает упругость и эластичность, возвращает кожу молодость и сияние. Представляем вам очищающий гель для лица. Гель имеет прозрачную структуру, глубоко очищает кожу, устраняет жирный блеск и остатки макияжа. Гель образует интенсивно увлажняющую защитную маску на поверхности кожи, обеспечивает длительное увлажнение кожи. Возьмите необходимое количество геля на ладонь, добавьте небольшое количество воды, спинте и легкими массирующими движениями равномерно нанесите на поверхность кожи, затем смойте чистой водой. Второе средство косметического комплекса – увлажняющий тоник. Быстро проникает в глубокие слои кожи, что обеспечивает максимальное впитывание и усвоение всех питательных компонентов. Тоник делает вашу кожу гладкой, нежной и сияющей. Особенно подходит для использования при сухости кожи. Предварительно очистив кожу лица, поместите необходимое количество тоника в центр ладони. А равномерно наносите тоник в области лица и шеи. Легкими движениями кончиков пальцев вбейте тоник в кожу до полного впитывания. Третье средство косметического комплекса по уходу за кожей – лифтинговая эссенция. Подтягивает кожу, делая ее более упругой, гладкой, увлажненной и эластичной. Лифтинговая эссенция позволяет вернуть вашей коже первозданную красоту и молодость. Поместите необходимое количество эссенции на ладонь. Кончиками пальцев распределите ее по лицу и шее. Легкими постукивающими движениями добейтесь полного впитывания. Используйте лифтинговую эссенцию после применения увлажняющего тоника. Четвертое средство косметического комплекса Royal Kea питательный лосьон. Легко проникает в структуру кожи, увлажняет ее, повышает способность кожи к впитыванию и удержанию влаги. Длительное время. Задерживает влагу в глубоких слоях кожи. Делает кожу мягкой, гладкой и эластичной. Нанесите необходимое количество лосьона на ладонь. Кончиками пальцев распределите его по лицу и шее. Легкими постукивающими движениями добейтесь полного впитывания. Используйте питательный лосьон после применения лифтинговой эссенции. Пятое средство косметического комплекса Royal Kea увлажняющий крем. Особенно подходит для использования в сухой, холодный период года. Удерживать влагу в коже, образует увлажняющую защитную пленку на ее поверхности. Нанесите необходимое количество крема на ладонь. Равномерно распределите крем в области лица и шеи. Легкими движениями кончиков пальцев ватрите крем в кожу до полного впитывания. Рекомендуется использовать крем после применения питательного лосьона. Представляем вам восстанавливающий крем для глаз. Это средство эффективно уменьшает количество морщин вокруг глаз и восстанавливает кожу. Позволяет убрать мешки, темные круги под глазами и другие недостатки. Повышает упругость и эластичность кожи. Возвращает коже молодость и сияние. На кончике пальцев возьмите необходимое количество крема. Легкими движениями кончиков пальцев равномерно распределите крем по коже вокруг глаз. Особенно уделите внимание области от нижнего края глазницы и внешних уголков глаз до висков. В эту область рекомендуется наносить больше крема. Легкими надавливающими движениями равномерно распределите крем в области глаз по массажным линиям. От внутреннего уголка глаз к внешнему поверхней части и от внешнего к внутреннему. По нижней части. Легкими надавливающими движениями подушечек средних пальцев наносите крем, начиная с области под бровями. Далее вдоль орбитальной косточки, по направлению изнутри наружу. Дорогие друзья, вы узнали об основных преимуществах и достоинствах серийной косметики Fahol Herbert. По уходу за кожей. Насладитесь натуральным косметическим комплексом Royal K и откройте для себя преимущества естественного увлажнения кожи. Подарите своей коже роскошный уход, новую молодость и естественное сияние.